Есть какой-то регламент или все зависит от организаторов. Сергей. Сергей. Посмотреть, когда начнутся публичные торги, вы можете в печатной версии газеты «Коммерсант», либо на сайте в разделе «Объявления о несостоятельности». Вбиваете «Эннн» в должника и находите последнее объявление. В этом объявлении будет указано, какого числа начнутся торги публичного предложения. Все доступно к просмотру заранее.